Дети действительно взрослеют очень быстро. И, конечно, родителей волнуют вопросы, правильно ли развивается ребенок, вовремя ли приобретает ли необходимые навыки. 12-й месяц развития ребенка ⁇ своеобразный переходный период от младенчества к детству. Хотя эта граница весьма условна, но психологически родители ожидают от годовалого ребенка куда больше, чем от 11-месячного. В год малыш чаще всего начинает ходить. Не беспокойтесь, если ваш ребенок пока этого не делает. Дети могут ползать до полутора лет, и это не считается патологией. Маленький человечек в этом возрасте уже умеет приседать, чтобы поднять игрушку, может положить один предмет и взять другой. Дети очень хорошо знают, где что лежит, и будут искать игрушку именно там, где ее оставили. Малыши учатся перешагивать через препятствия. Сначала держа за руку взрослого, а затем самостоятельно. Развиваются бытовые навыки. Ребенок ест ложкой, пьет из чашки, надевает и снимает шапочку и носочки. Если малыша приучали к горшку, в годик такие детки уже могут на него попроситься. В год ребенок ест пищу кусочками, умеет жевать. Если жевательные зубы еще не выросли, дети жуют деснами. Они довольно твердые. Ребенок очень эмоциональный, умеет улыбаться и хохотать, сердиться, грустить. Узнает родителей, предпочитает их общество компании других людей. Годовалый ребенок понимает все, что ему говорят, даже если родителям кажется, что это не так. Он отлично считывает настроение и поддается ему, веселится и грустит вместе с мамой. Психологи очень не рекомендуют выяснять отношения и ссориться при ребенке так как малыш еще не умеет справляться со своими эмоциями. Это может нанести ему тяжелую травму. Кроха не только понимает все, что ему говорят, но и сам много лепечет и произносит отдельные слова. Важно! Словами в этом возрасте педагоги считают все устойчивые звукосочетания, которые всегда обозначают одно и то же. Словарный запас годику – от двух до десяти слов. У некоторых он может быть еще больше. На 12-м месяце жизни усложняются игры ребенка. Малыш выделяет некоторые игрушки, может кормить их, укачивать, сажать на горшок. Он бросает и катает мячики, машинки, играет в кубики, собирает пирамидки. Задаваясь вопросом о развитии игрухи, не забывайте о том, что каждый человек индивидуален, даже если ему всего несколько месяцев от роду. Если ваш ребенок чего-то не умеет, для беспокойства, он обязательно приобретет этот навык позже. Самое главное – окружать малыша заботой и любовью, проводить вместе много времени, разговаривать с ним. Тогда очень скоро ребенок начнет радовать родителя все, всеми новыми своими навыками и умениями. На этом все. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.